всем огромный привет всем огромный привет очень рада видеть те, кто присоединился эта неделя будет у нас неделей прямых эфиров вчера мы с вами обсудили разворот нептуна сегодня мы поговорим о венере и завтра мы проведем третий эфир который будет посвящен ретроградному марсу точнее даже более обширно марсу в овне так как период пребывания марса в этом знаке будет составлять полгода это очень долго вчера мы с вами обсуждали нептун и эта планета достаточно сложная в связи с тем что это высшая планета и она может проявлять себя на совершенно разных уровнях, и в частности, влиять даже на наш сон и подсознание. И в целом многие могут воспринимать разворот Нептуна как то, что выбивает их из колеи и мешает находиться в спокойном, привычном для них состоянии. Что касается Венеры, то это личная планета, поэтому ее влияние ощущается нами намного проще. И переживается намного легче. Венера затрагивает те темы, которые, скажем так, понятны каждому. Это тема финансов, это тема отношений. Обычно это то, что затрагивает наши эмоции. И даже вот если Венера находится в вашем секторе работы, например, то в период ее ретроградности темы работы могли затрагивать Ваши эмоции То есть, по сути, это было восприятие Какой-то отдельной сферы Вашей жизни через призму эмоций И мы сегодня поговорим Чего же стоит ожидать От этого разворота Венеры И как это повлияет На каждый знак Зодиака Надеюсь, вам будет интересно Если что, пишите ваши вопросы В конце эфира Я обязательно на них отвечу Итак, Венера развернется в прямое движение завтра. И это произойдет в шестом градусе знака Близнецы. Этот же градус Венера проходила 9 апреля, поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны. Вы можете даже переосмысливать то, что произошло с вами в середине апреля. И, конечно же, я всегда рассматриваю точки стационарности планеты. И так как сейчас Венера меняет направление своего движения, значит, она будет некоторое время иметь минимальную скорость, и ее влияние усиливается в этот период. Сильнее всего стационарная Венера будет себя проявлять 25, 26 и 27 числа. Но мы можем брать даже больше промежуток до 1 июля. Венера будет стационарной. Это период, когда без вашего активного участия могут решаться в вашей жизни важные финансовые вопросы. Вопросы, связанные с темой отношений, когда наступит ясность в каком-то вопросе. Причем отношения мы берем в самом широком смысле слова. Это не обязательно брак или любовные отношения. Это может касаться взаимоотношений с вашими коллегами или партнером по бизнесу, с родственниками, вашими родственниками, родственниками вашего мужа, жены. То есть это определенно какое-то движение вперед, прогресс в отношениях, либо по теме финансов. Безусловно, когда Венера была ретроградной, Весь этот период, эти 40 дней, определенная сфера жизни развивалась более медленно, чем обычно, чем нам хотелось бы. Что-то, безусловно, находилось в фокусе нашего внимания. И сейчас постепенно-постепенно мы начнем возвращаться в наш привычный ритм жизни. И это не может не радовать. Я, конечно же, всегда наблюдаю за тем, что происходит в мире, чтобы понимать, как работает та или иная планета не только в индивидуальных картах, но и в более широких масштабах. И что было заметно лично мне сильнее всего, это то, что в период ретроградной Венеры в этот раз было минимум свадеб в связи с ситуацией в мире, с пандемией и... Даже если и были росписи, то они проходили в таком очень камерном формате, то есть минимум людей, никаких пышных церемоний, так как это запрещено даже на законодательном уровне. И, насколько я понимаю, после этого разворота Венеры ситуация со свадьбами начнет решаться, и, соответственно, личная жизнь многих людей будет приносить им положительные эмоции. Что касается тех людей, у кого Венера в натальной карте ретроградная, в частности, вот я общалась со своими клиентами, в основном у них этот период был очень спокойный, и он привнес в их жизни именно то, что им не хватало очень давно. Это тот покой, ощущение защищенности, внутреннее спокойствие по поводу финансовой ситуации. То есть определенно, если у вас в карте планета ретроградная, то вы будете ощущать себя более комфортно в то время, когда в транзите она ретроградная. Поэтому всегда учитывайте это не только в контексте Венеры, но и в контексте других планет. Далее. Венера разворачивается в шестом градусе знака Близнецы. Я уже об этом сказала. Это градус, который отвечает за писательство. И этот градус управляет людьми, которые работают с информацией, и у них это хорошо получается. То есть это писатели, журналисты. Поэтому, безусловно, если ваша деятельность связана с тематикой речи, обучения, информации, поездок, то есть связано с Меркурием, то этот разворот Венеры определенно внесет какой-то позитив, что-то хорошее в вашу деятельность. Не нашла пока что подтверждения этому среди вот новостей, да, новостной ленте, но посмотрим. Это обязательно должно проиграться тем, что кто-то будет ярче остальных виден, либо писатель какой-то, либо журналист. Дальше. То, что Венера разворачивается вперед, это не значит, что сразу же с завтрашнего дня все темы, которые были для нас актуальны на протяжении этих 40 дней, м, перестанут быть актуальными. Есть еще такое... Э, такой Понятие, что Венера после разворота выходит еще из петли. То есть она проходит третий раз те же градусы, которые проходила, будучи ретроградной. И это очень важный период. Период выхода планеты с ретроградного движения очень важный. Это, по сути, период настоящего принятия решений. То есть, по сути, когда планета ретроградная, мы ощущаем в основном неуверенность, мы можем внутренне переживать колебания, выбирать из двух вариантов, а после разворота планеты хороший период для того, чтобы уже, скажем так, трезво оценить ситуацию и принять правильные решения. И вот этот период выхода, Венеры из петли ретроградности будет длиться аж до 29 июля. То есть, по сути, весь июль будет посвящен тому, чтобы запустить активно те сферы, ту сферу жизни, в которой Венера была ретроградной. Мы сейчас обсудим для каждого знака, какая это сфера. И таким образом в июль для многих будет очень хорошим месяцем, чтобы запускать определенную сферу, активничать по этой сфере и принимать важные решения. Затем будет закономерно, сразу после выхода Венеры из петли, очень важное событие, связанное с Венерой. 5 числа Венера, 5 августа Венера соединится с восходящим узлом, то есть это даст значимое событие. И затем седьмого числа она уже покинет знак Близнецы, перейдет в рак. И это, скажем так, окончательно даст возможность начать какую-то новую историю. Поэтому июль — это однозначно месяц, когда будут актуальны еще те темы, над которыми мы работали, либо которые были у нас под сомнением в июне месяце. Венера — это планета, которая отвечает у нас за любовь, любовь к себе, к своему внешнему виду, любовь к окружающим людям. Это тема дипломатии, взаимоотношений. Это у нас планета, которая отвечает за финансы, творчество, эстетику, культурные, общественные мероприятия. И мы видим, как в период медленной ретроградной Венеры Общественные культурные мероприятия были фактически заморожены, поэтому есть надежда, что после разворота будет в этих вопросах хоть какой-то прогресс. Ну и плюс появится возможность зарабатывать, так как большинство людей все-таки, опять-таки в связи с пандемией, потеряли работу вовсе, либо временно были без работы. Дальше. Конечно же, это будет хороший период для того, чтобы делать свадьбы. уже, Ну, конечно, лучше еще подождать, пока Меркурий развернется. То есть вторая половина июля — это куда более благоприятное время будет. Далее. Не забывайте писать ваши вопросы. Я хочу, чтобы эти эфиры были максимально информативны, интересны для вас. Поэтому участвуйте. Я всегда читаю все ваши комментарии. Еще один очень важный момент. Это то, что... Венера, будучи в Близнецах, была в аспекте с Нептуном дважды уже она была, и еще будет третий раз этот аспект. Он является, скажем так, изюминкой всего периода ретроградной Венеры. По сути, это лейтмотив всего периода избавиться от иллюзии в отношениях в плане заработка, избавиться от токсичных отношений в том числе скорее всего, если общение с каким-то человеком было для вас очень сложным и вы пытались это исправить, но не получилось то у вас будет желание, скажем так поставить точку в этом вопросе И 27 июля на выходе Венеры из ретроградной петли будет повторный, третий аспект Венеры к Нептуну. И вот это будет такая, скажем, финальная точка. То есть, по сути, июль — это период, когда вы, с одной стороны, уже решение имеете готовое, но вы еще можете дать шанс. А вот в конце июля вы будете готовы в какие-то вопросы полностью закрыть, если они вас не будут устраивать. Особенно, повторюсь, это касается темы отношений. Первый раз этот аспект был 4 мая, затем он повторился 20 мая, и третий раз он будет 27 июля. Если вы наблюдали, как... В предыдущие периоды эти аспекты проигрывались, я упоминала о них на своем YouTube-канале в гороскопах. Если вы внимательно слушали, то наблюдали, как это проигрывается. И повторение ситуации может быть в конце июля месяца, либо итог по ситуациям, которые развивались 4 и 20 мая. Конечно, период с 18 по 25 число в этом месяце был достаточно сложным. И эта неделя достаточно сложная в связи с тем, что и Меркурий ретроградный, и Венера меняет направление своего движения, и Нептун разворачивается, и Марс меняет знак. Очень нестабильной энергии, тем более мы еще находимся в коридоре затмений, но, скажем так, свет в конце тоннеля уже есть. И дальше будет уже легче после разворота Венеры. По сути ретроградная Венера всегда ставит перед нами задачу разобраться с прошлым, поставить точки и в тех ситуациях, которые вызывали, заставляли нас ощущать себя в неопределенности. Поэтому задумайтесь над тем, когда вы, какой именно вопрос заставлял вас ощущать себя неуверенно, и постарайтесь этот вопрос решить. Сейчас мы рассмотрим, как Венера повлияет на каждый знак Зодиака, ее разворот. Мы с вами говорили о том, что разворот Венеры даст возможность запустить какую-то сферу, прям, это даст какой-то толчок, и мы можем первые шаги делать в июле месяце, но полноценно результаты мы увидим к концу месяца или даже в августе. Начнем со знака Близнецы. Именно в вашем знаке разворачивается Венера в вашем первом доме. Вы можете смотреть этот прогноз по асценденту либо по солнечному знаку. И так как Венера разворачивается в первом доме, в доме личности, то она заставила вас пересмотреть ваши отношения к самому себе, к вашей нежности и вашему поведению в отношениях. Несмотря на то, что первый дом — это дом личности, это дом нашего «я», но как ни крути свое «я», мы более глубоко и полноценно начинаем осознавать в то время, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Поэтому, безусловно, каждый раз, когда близнецы делали вывод о себе, о своем поведении, это было на основании их отношений и их взаимодействия с другими людьми. И в идеале Венера в Первом Доме должна научить принимать себя, любить себя таким, какой есть человек — или же в пределах своих возможностей пытаться изменить в себе то, что не нравится. Опять-таки в поведении или даже во внешнем виде. Лучше, конечно, проводить внешние изменения после разворота Венеры. Особенно это касается каких-то кардинальных решений. Финансовые вопросы тоже безусловно, выходили на первый план, и многие финансовые дела тормозились в период ретроградной Венеры для знака Близнецы. Но после разворота все начнет потихоньку восстанавливаться, идти вперед, набирать обороты. Поэтому можно сказать, что это был какой-то тест на выдержку, и дальше будет лучше. Раки, Венера была ретроградной в вашем 12-м доме. Этот сектор отвечает за тему уединения, изоляции, этот сектор отвечает за внутреннюю работу над собой. В принципе, Венера в 12-м доме в самом простом варианте дает желание немножко отгородиться от всех и отдохнуть, сделать себе своего рода передышку от общения от э, взаимодействия с теми людьми, с кем сложно общаться. Поэтому э, могло возникнуть желание фильтровать окружение. И, к примеру, вот могли появиться люди, с которыми вы ощущаете, что вам сложно общаться, и вы хотите от этого хотя бы на время избавиться. Ну и, соответственно, разворот Венеры заставит вас переосмыслить, э, насколько... Общение с конкретным человеком является для вас ценным. Львы Венера разворачиваются в вашем одиннадцатом секторе друзей. И это будет очень важный разворот также в плане вашей социальной жизни, вашего поведения в коллективе. И это разворот, который почувствуют те, кто... Работает в интернете, чья деятельность связана с соцсетями. Могли эти темы приостанавливаться в период ретроградного движения. Соответственно, сейчас это будет уже идти вперед. эта ситуация. Если были сложности в коллективе рабочем, вас что-то не устраивало, то, соответственно, после разворота Венеры можно сменить работу на... Более лучше опять-таки, лучше это делать во второй половине июля. Сохраните, пожалуйста, эфир. Сейчас нет времени послушать. Да, обязательно сохраню. Дальше, девы. Венера разворачивается в вашем десятом секторе. Это сектор социального статуса, карьеры, достижений. Поэтому в период ретроградного Венера, в ретроградной Венеры у многих дев могли произойти серьезные перемены, которые изменили их статус. К примеру, родился внук или ребенок, или произошел развод, или наоборот нашлась вторая половинка. То есть это что-то значимое. Не всегда это связано с работой и карьерой, но это что-то действительно значимое. Также по теме финансов могли произойти важные важные ситуации, которые заставили вас задуматься и переосмыслить ваш подход к деньгам. И в целом Венера в десятом доме имеет хорошее положение. Для Дев сейчас замечательный период, чтобы ставить финансовые цели и продвигаться к их достижению. Ваши финансовые запросы могут в этот период возрастать. Дальше. Весы. Венера разворачивается в вашем девятом доме, и вы можете найти для себя определенность по поводу поездок в другие страны. Также это период, когда может встать на свои места ваши отношения к кому-то или к ситуации определенной. К примеру, в период ретроградной Венеры вы размышляли, искали информацию, для того, чтобы иметь полную картину. И сейчас вы уже уверены в своем мнении, и вы готовы идти вперед и даже делиться своим мнением с окружающими. Девятый дом связан с тем, что человек ведет за собой других, если он в чем-то сильно уверен. Дальше. Это хороший разворот для того, чтобы начать изучать что-то или же делиться своими знаниями с окружающими. Может быть и то, и другое желание. Дальше. Скорпионы. Венера разворачивается в вашем восьмом доме. И это сектор, который очень близок по энергетике самому знаку «Скорпион». Поэтому в период ретроградной Венеры вы могли ощущать сильную потребность в переменах. И вы ощущали, что вы внутренне должны себя изменить. И так как Венера в вашей карте отвечает за тему отношений, то также перемены могли касаться и вашего подхода в отношениях. Плюс ко всему... Восьмой сектор связан с финансами, поэтому тема семейного бюджета тоже могла быть очень ярко проявлена. Тема финансовых вложений, что покупать, что не покупать, тема извлечения дохода из бизнеса. Эти вопросы могли вас не устраивать в июне месяце и в июле будет возможность это все благоприятно решить и сдвинуть ситуацию с места. Стрельцы. Венера разворачивается в вашем седьмом доме. И это сектор партнерства и взаимодействия с окружающими людьми. И данный разворот Венеры поможет вам найти общий язык с человеком, который очень важен для вас. По сути, это хорошее время для того, чтобы проявить дипломатию, снисходительность кому-то. Это время, когда нужно действовать мягко, когда вы взаимодействуете с другими людьми, старайтесь прислушиваться к их интересам. И вообще вот этот период ретроградной Венеры мог обратить ваше внимание на то, что ощущают окружающие. Возможно, вы слишком долго думали только о себе и о своих эмоциях. И в этот период вы увидели настоящие отношения к себе, возможно, обратили внимание на свои ошибки в отношениях, и сейчас у вас есть возможность все исправить и в дальнейшем скорректировать свое поведение в определенных вопросах. Также могли быть затронуты финансовые моменты в отношениях. Это тоже, скажем так, Данная тема относится к этой теме. Водолея. Венера разворачивается в вашем пятом секторе. И точнее Козероги. Мы Козерогов пропустили. Козероги. Венера разворачивается в вашем шестом секторе. Это сектор работы и здоровья. И э, июль мог, июнь мог быть для вас не самым продуктивным месяцем из-за ретроградности Венеры было желание больше отдыхать и соответственно июль даст возможность набирать обороты в работе это период когда вы будете очень продуктивны но при этом венера даст вам возможность иметь хорошие условия труда и достойную зарплату то есть вашу работу будут оценивать по достоинству и для тех козерогов, которые связаны с рабочими коллективами, могли быть какие-то нюансы, связанные с отношением с кем-то из коллектива. Это тоже вопрос, который будет решаться в июле. Шестой дом и Венера в шестом доме это такое, такое сочетание, которое может давать служебные романы или очень интересные знакомства на рабочем месте. Соответственно, Июль – это период, когда вы можете обзаводиться новыми знакомыми благодаря работе и обязанностям, которые вы выполняете. Плюс шестой сектор – это у нас также здоровье. И если были какие-то нерешенные вопросы здоровья, которые обнаружились в июне месяце, тогда лучше приступить к решению этих вопросов уже после разворота. Водолея, Венера разворачивается в вашем пятом секторе, и она могла дать вам очень большое внимание на теме ваших чувств, на теме детей, на теме творческих проектов. В принципе, это период, когда было желание очень много времени уделять своей личной жизни, не работе, не обязанностям, а именно личной жизни, думать о себе и о близких больше, чем обычно. Водолей – это знак, который склонен думать много о других людях, о друзьях, и это был период, когда вы осознали, что ближе вашей семьи нет никого, и именно для них нужно стараться. И это период, когда вы могли тратить деньги на развлечения, возможно, захотели отправиться в отпуск с семьей. Или это также мог быть период, когда вы вкладывали финансы в свое дело, в развитие своего дела. Рыба. Венера разворачивается в вашем четвертом секторе. И ее период ретроградности мог дать вам ощущение того, что тот э, дом, недвижимость, в которой вы проживаете, вас не устраивает, это место вам не нравится, и вы хотите это как-то исправить. Поэтому э, июль хороший месяц для э, поиска новых вариантов и для того, чтобы еще раз подумать, стоит ли переезжать, действительно ли это настолько необходимо. Э, плюс ко всему Венера в четвертом доме может говорить о заработке на дому, либо о заработке на теме недвижимости. Поэтому рыбам актуально сейчас обдумать и первый, и второй вариант и найти для себя то, что более соответствует конкретно вашей ситуации. Овны. Венера разворачивается в вашем третьем секторе и, безусловно, она в период своей ретроградности фокусировала ваше внимание на теме общения. Опять-таки, это похожая ситуация, как у близнецов. Если вам кто-то не нравился, вам сложно было с этим человеком общаться. Ретроградная Венера в третьем доме могла вас научить говорить «нет», но в мягкой и корректной форме. Если вам что-то не нравится, вы должны об этом заявлять. Плюс ко всему, третий дом связан с поездками. Могли быть очень интересные, приятные поездки в период ретроградной Венеры. Интересные, приятные знакомства. Возможно, эти знакомства завершатся после разворота Венеры, но, тем не менее, в июле у вас будет возможность продолжить эти тенденции. Поэтому в июле будет возможность еще куда-то съездить в интересное место, в хорошей компании. Также июль прекрасный месяц для работы с информацией, документами. Но если вы... Хотите что-то кардинально новое делать, лучше во второй половине июля. Также для овнов актуальна тема автомобиля. Период ретроградной Венеры мог дать вам ощущение, что ваше транспортное средство вам не нравится, вы хотите лучше, больше. Если у вас в принципе не было автомобиля, то эта тема в период ретроградной Венеры заставила вас задуматься. Третий дом ⁇ это также братья, сестры, родственники и взаимоотношения с ними. Конечно, лучше, когда ретроградная Венера делает эти отношения более близкими, но не всегда так. У каждого индивидуально, поэтому, конечно, скажем так, Обобщенно, что ретроградная Венера могла изменить как-то, или в одну сторону, или в другую ваши взаимоотношения с родственниками с кем-то из ваших родственников. И, наконец, Тельцы. Венера разворачивается в вашем втором секторе финансов, поэтому в период ретроградной Венеры вы могли обнаружить, что очень сильно чего-то хотите и готовы к этому идти, чтобы это приобрести, готовы ради этого работать. Также вы могли задуматься по поводу того, что вам стоит увеличить ваш уровень доходов, то есть желание иметь доход больше, лучше. Также это мог быть период, когда вы рассматривали тему отношений в контексте финансов, и все-таки телец — это знак, которым управляет Венера, поэтому по большей части вы были заняты собой и темой ресурсов, и своими желаниями. И мог присутствовать некий хаос в вашей жизни, какая-то доля непредсказуемости. Соответственно, после разворота Венеры все начнет постепенно приходить в норму, и будет намного легче решать любые вопросы. Тельцы и весы – это знаки, которые сильнее всего ощущают ретроградность Венеры, поэтому, безусловно, вы первые на очереди, кто почувствует большое облегчение после разворота Венеры. На втором месте мы можем поставить близнецы, ведь именно в этом знаке Венера и ретроградила весь этот период. В принципе, мы прошлись по всем знакам, эфир я обязательно сохраню, так что если вы пропустили какой-то знак или если вы хотите какую-то информацию прослушать еще раз вы сможете это сделать сейчас я хочу пройтись по вашим вопросам просто я не успевала сразу все внимательно читать но я вижу, что в основном вы ставили смайлики, вы со мной соглашались у меня ретроградная Венера в деве, в одиннадцатом доме. Никогда не было серьезных отношений. На счастье в личной жизни не надеяться? В плане ретроградной Венеры очень важно знать, на какой день после вашего рождения она развернулась в прямое движение. Это будет соответствовать возрасту, когда личная жизнь наладится. Это можно узнать на консультации профессионального астролога. Добрый день, Алла. Скажите, пожалуйста, когда лучше всего брать отпуск и ехать на море? Это все индивидуально. Но в целом вы можете смотреть гороскопы для своего знака на моем YouTube-канале. И я уверена, что вы найдете ответы на многие вопросы. Что дает стационарная Венера в натальной карте? Это вообще отдельный случай. <св> стационарная Венера дает такую кокетливость, и этот человек очень избирательный в отношениях, брезгливый. Он может, к примеру, встречаться с кем-то, но затем обрывать эти отношения. Обычно вот те люди, которых я встречала со стационарной Венерой, у них есть сложности... Именно вступить в брак. Им сложно осознавать, что период романтики может когда-то закончиться. То есть для этих людей сверхважно, чтобы тема Венеры в их жизни были гипертрофированы, чтобы они всегда присутствовали. То есть это цветы, ухаживание, поменьше рутины и как можно больше любви и творчества. Это очень хорошее положение для того, чтобы заниматься творчеством это так вкратце у меня венера ретро в скорпионе выйду ли я замуж когда-нибудь или только на пенсии не только от венеры зависит этот вопрос но то что вам сложно любить это да при таком положении благодарю Алочка, вы большая молодец это точно про близнецы. Спасибо большое. Водолей асцендент в раке. На прошлой неделе прозвучало предложение поменять работу, но пока не конкретное. Может быть еще что-то? Может быть. Еще не вечер. Скажите, пожалуйста, как сказывается период ретро-меркурия и Венеры на планирование беременности или не влияет никак? Опять-таки это индивидуально, но в целом, учитывая, что сейчас коридор затмений, то для многих период, скажем так, активный в плане размышления над подобными вопросами. Если отношения начались на ретро-Венере, но шли с торможением, сейчас наоборот может быть выход на более серьезный уровень? Да. Обычно после разворота либо вы принимаете решение что этот человек вам интересен, подходит, и отношения выходят на новый уровень, либо может быть даже разрыв отношений. Но однозначно переосмыслить нужно будет. «Я козерог по солнцу и по асценденту с ретро-Венерой в натальной карте. Транзитная Венера в пятом доме, много разных ситуаций с ребенком и в творчестве. Все четко, как вы говорите». Мало, Венера в раке, солнечный близнец, давно нет отношений. Это вопрос к Венере. Нет, не обязательно. Не обязательно к Венере, но к Венере тоже. Есть несколько уровней проработки проблем в личной жизни. Начинать всегда стоит с Венеры. Умение радоваться жизни, принимать ухаживание другого человека, умение понимать других людей, сопереживать им, то есть обращать внимание на свои чувства. В принципе, на этом будем заканчивать. Спасибо большое за ваши вопросы, за активность, за вашу поддержку. И до встречи завтра. Время эфира я уточню сегодня в течение часа. Желаю всем хорошего вечера.